Ты да какого хрена туда залез? Он немножко в землю вошел. Видимо, от испуга навалил кучку. Хаюшки и козятушки, с вами снова Неллил, и это игра Слендермен Origins. У -у -у. Нам осталось пройти только кладбище и лес. Давайте класть его на потом. Кладбище. Ночь, дождь и туман. Давайте ночью. Изменить тип управления вы можете в меню настройки. Прямо рядом. Вау, я вижу эти ворота, не впервые. Где-то влево. Это точно кладбище? Вау! Гляньте, это скелет! Ну а ребенок? Нет, не влево. Где-то здесь. Или стой, нет, с этой. Нет, не с этой. Вот что он угорает. Звезденыш маленький. А где он? Я же ясно тебя слышал. Да блин, где он? Я его не видела. В принципе, я его и сейчас не вижу. Пошел в жопу. Где ребенок? Где-то там. За стенкой. Почему я его не могу взять через стенку? Вот что ты угораешь? Допустим, крео, идем сюда. Ой, Клюва. Ой, Сленди. Слэнди, а мы увидели, как ты телепортнулся, прикинь. Что? Он меня поймал, прикиньте. Как? Вот, отвернулся от него, мы отвернулись. М -м, я понимаю, из того, что мы в ловушке. Разум понижался. Ну, тебя ищи из вещей этого ребенка, ну, давай. Удиви меня. Гляньте, гроб левитирует. Класс. Ничего не делается, о, гляньте, миленько, и это все, да? А, вот, видите? Главное, от этого всем как можно быстрее уворачиваться, точнее, о, отворачиваться, смотрите, он на стасполе, Какого хрена туда залез? Ой. Ты хочешь поболтать? Тебе скучно? У тебя же черепушка слилась. Вот еще один такой. Счастливчик. Блин, ребенок слишком громко плачет. С одной стороны, это хорошо, конечно. Ой, Сленди, он же может туда взобраться точно. Нет, смотрите, вот он стоит. Иди в жопу! Помоги, помоги мне его достать! Ты как вообще детей прячешь? Где фэн-шуй? А? Слэнь немного уважаемый! Какого хрена я должна бегать туда по карте и искать детишек? Вон, например, один зарытый бедный. Ах! Это же мне получается надо... О господи, какое расстояние пройти, чтобы его только одного достать! А. а вот и наши зрители. Окей, минаки мреген был. Вик тебе понятно? А тут ты тут от меня ребенка, значит, прячешь. Сейчас, секунду. Спасибо. Где ребенок? Вон он, смотрите, спрятался. Да иди ты в пень! наш мелкий, ты знаешь, сколько я всего прошла за тебя? И мы нашли только одного ребенка. Япония! Мать! Ах, точно. Я же могу вот так... Нет, я так не могу убежать. И вот так я не могу убежать. Знаешь, я могу убежать вот так. Так, самое главное, чтобы... Сленди снова иначе начал танцевать чунга -чанга называется я только вспомнила это и он появился прямо на том самом месте вспомнишь говно вот и оно. я не могу найти этого мелкого пиздюка где он опять не там ненавижу это кладбище ненавижу это кладбище что у нас за ентой стенкой Мы ходим через могильные плиты, просто чтобы найти этого мелкого звездюка. Шикарно. Угу. Сленди тоже хочет нас опередить. И это только второй ребенок, вы прикиньте. В любом случае, мы на верном пути. Если, конечно, тут гаденыш, снова мне кажется, где-то за Стенкой. Ух ты, смотрите, вот он Он немножко в землю вошел Видимо от испуга навалил кучку Снова там Бесит А здесь у нас помещение довольно большое, так что.. А вот ребенок. Снова выводим прямо из-под носа с Лэнди. Ой, самое поганое будет найти последнего ребенка. Меня там что-то пытались напугать, я даже не знаю чем. Вау! Плохая была идея. Понимаю, Сленди, прости. Нафиг! Ну, нет. Браво, меня отпустил. Но мне это чуть не стоило... ...жизни. Ай, ой, ой! Ага, вот он. Шесть детей. Я так и знала, что он будет там. Нет. Нет. Из этой ловушки я сейчас чуть не сдохла, косятки. Я не могу найти этого мелкого пистюка. Где он? Кажем нет, Сландермену. Нет, Слендермен. Я из тебя ребенка пропустила, ты понимаешь? Звездюк Нет! Нет! Да блин! Ну, прикиньте, я мимо игры нажала 6 семи. Я мимо игры нажала Твою же ж Японию у почему-то все выделилось. Ну, в любом пошел жопу? Нет. Вот он. Ура! Нам дали найти седьмого ребенка. Охренеть. Спасибо тебе, Игра. Чуешь ты мои старания. <смех> не, ну серьезно, какого хрена? Я, значит, поворачиваюсь, а он не считает это. Ну, звездос, но в любом случае, котятки, мы справились. Продолжить. И остался только лес. М -м -м -м. Чуть моя жопка будет опасно, но в любом случае, котятки, на этом мы вынуждены закончить прохождение игры Слендер Мэна И я надеюсь, что вам понравилось данное видео.